Так, ну что, всем привет, и у нас очередная серия гайдов, сегодня у нас будет Джинкс. делаем нормальные гайды на нормальных чемпионов, ну, я так считаю, нормальный гайд. ну ладно, вокруг да около это хватит, пройдемся, что такое Джинкс, да, смотрите, ребят, Jinxой я уже наиграл 351 игру, у меня 7 ранг, я сейчас, конечно, не спустился, когда-то был на 96 месте, но это, это обо мне. Да, то есть винрайт у меня на ней, в принципе, хороший. А, давайте же сразу нырнем а, в тренировку, чтобы более детально рассмотреть, что, да, как. Я думаю, это будет более чем стоящее. Вау, я спускаюсь, круто. С каждым гайдом слон будет все ниже и ниже. Ладно, это все херня, погнали дальше. Так, дженкса. Так, а, в принципе, все остальные рунчики, я думаю, рассматривать будем позже, но... Чтобы вы понимали, с чем, будем, с чем будем иметь дело. Окей. Все, начинаем тренировку. Давайте блатную выберем шкинецкий. Что такое вообще джинкс и в каких случаях она берется? Ребят, Джинкс это лейтовая ДК, который служит для того, чтобы задавить противника, либо наоборот отбить именно вот нападение жесткое в лейте. Почему лейт? Потому что она очень зависима от предметов. Если у нее не будет предметов, необходимых, чтобы вносить урон в лейке, а ее основной урон это взрыв ракет. Именно ракетный взрыв. Это первый навык, который она меняет пулемет на ракетницу. И вот когда вы делаете правильную сборку, да, то есть и противник пытается вас задавить, она взрывает просто очень-очень больно. И самое интересное, что в ней есть, это то, что... Ракетница, да, вы бьете массовым уроном, она взрывается. Где-то кто-то умирает, она получает свою пассивку. Ладно, давайте сейчас сразу отключаем бота. Э, рассмотрим сразу ее навыки, чтобы всем было понятно, с чем мы имеем дело. Короче, после убийства Тавера, либо же э, после убийства или систа врага, Джинкс, э, Джинкс получает 150 к скорости передвижения. Которая постепенно снижается. И 15% скорости атаки на 6 секунд. Так. Она может превысить ограничение на скорость атаки. Представляете, Джинкс может, когда она бодрячком, когда она вошла. Это пассивка, да? То есть, эм, сколько бы скорости атаки вы не собрали, она перебьет максимально допустимые. Я не помню, сколько максимально допустимые. неважно, не об этом сейчас суть. Короче, кручу, верчу, ну вы поняли, кого хочу. А, здесь она меняет а, пулемет на ракетницу. При этом, смотрите, ракетница, она дает 75 к дальности атаки. И наносит 110% урона вашего, 110%. В этом выгода ракетницы в лейте. Ракетница это прям имба незаменимая. А, так, пулемет пыщ-пыщ. Скорость атаки на 2,5 секунды до 3 раз такается. То есть, суммарным бонусом... 30 процентов Каждый раз стреляет, да, то есть посмотрим сейчас улучшение она, Скорость атаки она увеличивает на четвертом уровне, то есть на седьмом левеле Раскачиваем мы первый навык, не второй, первый навык раскачиваем Чтобы именно получить вот эту 120 процентов скорости атаки Заряды пыщ-пыщ спадают постепенно То есть когда вы переключаетесь с Давайте прокачаем с пулемета на ракетницу у вас спадает заряд. То есть вы начинаете с ракетницы шмалять, заряд у вас автоматически спадает. Дальше, хорошо, с этим мы разобрались. Второй навык. Классная штука, очень полезная, вносит очень больно много урона. Помимо того, что много урона носит, да, то есть мы ее постепенно раскачиваем, но уже после седьмого уровня. До седьмого уровня мы максим первый. Второй навык, он бьет по прямой. Нужно рассчитывать траекторию, куда будет бежать противник. Она его замедляет. Это очень полезная штука, чтобы она давила. Да, противник пытается уйти. Вы так, по прямой, куда он бежит, кинули, да? Он такой, хоп, и все, и замедлился. И на 2 секунды, правда. Но, тем не менее, она подсвечивает цель. Вы можете попасть в какую-то акали, которая находится в инвизе, и вы ее подсветите. Вы можете попасть в ульту, когда Вейн будет там в ульте бегать, или перед тем, как она в ульту войдет, и вы ее будете видеть. Это обалденная штука, антиинвизная, прям бомба. Так... Кусаки, да, классная штука, видите, у нее магический урон, она обездвиживает цель. Давайте сразу я покажу вам на примере, как это все, в принципе, происходит. Накидаем немножко уровней. За максимум первый и потом второй, а потом уже третий. <клых> Смотрите, второй навык, да? То есть вы такие чисто хэ попали и все, ГГВП. Это уже хорошо, вы замедлили противника, если попали. Если на вас кто-то вдруг бежит, вы текаете от противника и понимаете, что он где-то сзади. Да, но опять же, видите, вы сразу выбираете, куда ей кидать. Обращаю ваше внимание, что противник, по принципу, какой-то там вуконг, он подлетает. Если он находится где-то спереди, кидать вот так, это можно, но он отбежит. Просто возьмет и отбежит. Нужно что делать? Нужно понимать то, что он сейчас будет делать в лед перезарядка 0. Он будет сейчас делать влет и выкинете их под себя. Когда человек попадает на ловушку, три ловушки, можно трех персонажей. Один и тот же персонаж не может, застанется дважды. Он один раз только останется и получает подсвет, если не ошибаюсь. Ну, дайте чекнем. Так, тю -тю -тю -тю. 5 секунд после проявления, так, взрываются. Взрываем противника, получают магический урон задержки. Взрываются в контакте броска чемпиона, прорывая рывок. Прерывая его рывок и бездвиживая Нет, она не подсвечивает, просто прерывает Короче, ладно К чему я веду? На вас нападает какой-то срывком да, Вы такие, хоп, под себя кинули И все, и можете спокойно стрелять Вот, на дистанцию стрелять Он подлетит, и все, и он танится После чего можете сразу дать ему второй Правильно? Все хорошо Но с ультой, я думаю, все знакомы Ульта обалденно стилит Объекты, драконов, нашоров И тому подобное Смотрим, что у нас дает наша ультимативная способность. Так, урон, зависящий от запаса здоровья. Три... Ч... Боже, 25, 30, 35% это дополнительный урон, просто классика, блин. В принципе вы разберетесь сами да, Что к чему, почему после сборки и вы это все в принципе почувствуете на себе Чтобы понять Как лучше всего добивать объекты И все остальное Вам необходимо конечно же поиграть на этом чемпионе Ультимейт у нас запускается да, В выбранном направлении И летит ракетка до конца карты Что немаловажно После того как она попадет Сейчас мы выбираем вражескую базу да, Пальчиком на карте вот где-то здесь должен стоять герой. Запустили, смотрим. А нет, он по таврам стоит, я понял. Хорошо. Кидаем под тавр. Ульта наносит массовый урон. Чтобы забирать объекты... Опа, прилетела Джинксу. -джин Чтобы забирать объекты, вы должны попасть во вражеского чемпиона. Не попадете во вражеского чемпиона, массовый взрыв не заберет объект. Этот ульта она работает на всех, кто находится с целью, в которую она попала. Вот этот вот маленький взрыв, смотрите кидаю ульту вот она взрывается вот этот взрыв вот этот радиус это и есть именно тот радиус который влияет на добивание объектов на добивание вражеских чемпионов он срабатывает именно на здоровье если у кого-то full а у кого-то мало она заберет у кого мало если кто-то у кого мало попадет под эту дистанцию думаю с этим все понятно из дополнительных мы выбираем скачок Потому что она не сильно мобильная. У нее нету там прыжков, как у Изреалия или там подобное. Кряги вроде есть, но они долго хдэшатся. Где-то неправильно что-то кинули, все. И вот с этим все заканчивается. Сборка. Давайте мы теперь разберемся, что ей собирать. Это немаловажно. Не блин, прям вот реально немаловажно. Смотрите, ребят. Тут еще зависит все от команды. Джинксу можно, в принципе, брать. Можно брать по КД со счета на то, что вы что-то сможете сделать, но а тут надо понимать, что вы будете собирать есть несколько вариаций вот эта вариация у меня именно под э, то, что я буду ускорен что у меня есть какая-то лулушка в команде лулу, -Лу, которая даст мне дополнительную скорость атаки и я собираю первым предметом конечно же грань бесконечности, которая повышает мой урон она обалденно повышает, сейчас я покажу на примере как это выглядит? Сейчас мы поставим вражеского манекена. Где-то на... во время дракона, когда появляется первый дракон, вы уже можете, в принципе, собрать грань, если вы хорошо стояли на линии. Вот эти вот криты, которые вылетают по 178, это вылетает по манекену. У манекена 100 брони, физической, и 100 магической брони. На линии же... На линию. Давайте мы быстренько переместимся на линию. Найдем Джангсу. И вы поймете, что криты вылетают по 300. И это немаловажно. Вы накидываете. Так. Вы начинаете на 200. 200, 200, 200, 300. Ну, опять же, это у вас предметов нету. Хорошо, ладно. Это мы обнаглели, пергнули под табор. Смотрите, грань. Если вы собираете первым предметом грань, вторым предметом вам просто необходимо брать рунан. В чем фишка рунан? Если вы переключаетесь на ракетницу, видите, да, вот небольшой-маленький радиус. Вот показывается, когда взрывается возле целей, маленький радиус. А теперь смотрите, что будет, если мы поставим э, манекены. Допустим, вот таким макаром. Мы становимся ракетницей. Они взрываются. Ну ладно, это далеко не стоят. Все, принято что-то беру. Что-то я психолог, конечно. Диджей, убрать манитены. Мы сейчас поставим их чуть поближе. Вот один. Вот второй. И вот третий. Вот они тупанули, стали близко. Если смотреться, урон строится. Весь урон, он... Проиться, понимаете, да? То есть я... от, од... от одной ракеты взрывается рядом урон, от другой рядом урон, от другой рядом урон. Именно таким макаром джинкса себя релизируют в лайке. Когда противник на вас щемится, да, вы... она просто накидывает и взрывает этот урон массово, да? Хорошо. Первые два предмета мы определили. Ботинок, конечно же ботинок. Можно хотя бы просто вот э, на коленнике взять. На коленнике, на коленники, на коленнике. Хотя бы так. У нее проблема со скоростью передвижения. Опять же, физический, магический эмпиризм он вам даст плюшку. Не собирайте никаких в жопу статиков, они не нужны. Поверьте мне на слово, не нужны статики. Если вы понимаете, что у вас проблема со скоростью атаки или игра затянулась э, таким образом, что противник сейчас сильнее вас. Берите пистолет, даже не думайте. Пистолет, он повышает шанс крита, крит увеличивает ваш урон. И опять же, дистанция, с которой вы сможете стрелять. Вы понимаете, да? То есть, пистолет, когда сейчас зарядится, смотрите, заряжается пистолет. Вот дистанция. А вот без пистолета дистанция. Если вы хотя бы просто зайдете в файт, когда у вас настакается пистолет, пистолет у нас настакается от скорости движения, либо выстрелов. У вас идет файт, у вас там пол хп, вы будете заходить, даете выстрел, кто-то умирает, вы получаете пассивку и начинаете просто делать разгон. У вас уже, как видите, ракетница уже больно бьет, очень больно. А если вы еще ускоритесь, да, это вообще будет круто. Пил пиу он работает хорошо, пулеметница, хорошо работает в случае, если на вас нападают принцип такой: вы бегаете вокруг тела и настреливаете ему урон просто вокруг тела и настреливаете. Это фишка, то есть именно когда нужно перезаря... переключаться, перезаряжаться, блин. Когда нужно переключать именно ракетницы на пулемет. С ракетниц вы можете начать файт, можете начать файт именно вот накидывать урон, урон, урон. Но если на вас нападает вблизи, в какой-то там вукон, неважно, гарен, вы переключаетесь на пилкил. Вы переключились, как только он отошел, или кто-то бежит сдалека, мало хп, переключились на ракетницу, переключились на пулемет Видите, 3 стака, это скорость атаки, 120% дополнительно 120% влияет так же самое на ракетницу Смотрите, мы настакиваем пулемет, переключаемся на ракетницу, она быстрее стреляет, понимаем, да? Только спадают, переключились на пулемет, переключились на ракетницу, быстренько накидали. Заканчивается, переключились на пулемет, включили ракетницу. Все, в принципе, хорошо, погнали дальше. Если вы опять чувствуете, что ну, не хватает вам скорости атаки, медленные вы. Собираем Ботрок. Ботрок может зайти вместо пистолета, может зайти, если вы понимаете, что там есть немножко жирные пацаны, и вам не хватает а, какого-то отхила в за место. Что мы видим теперь у нас, когда появляется Ботрак? Она быстрее стреляет в уроды, не правда? А теперь смотрите, переключаемся на Пил Пил. Теперь ракетница. Гач, гач, гач. Четыре предмета, которые просто взрывают очень большим уроном. Четыре предмета, которые дают скорость атаки. Но вы же понимаете, что если у вас уже есть Ботрак, вам нужен Ангел. Почему нужен Ангел? Потому что если вы не будете жить, вы не будете вносить урон. А Джинсу, Джинкса вообще должна позиционироваться в жопе мира Не будет она там позиционироваться, ее быстро убьют Позиционка ее заключается в том, что вы не подходите вот впритык к противнику Ни в коем Я случае просто... Вы можете ждать, когда он нападет на вас, чтобы отбегая накидывать ему урон Просто отбегая накидывать урон Но ни, ни в коем случае не вот так вот щемиться впритык в притык нужно, если он один, максимум два И ты знаешь, что ты его передамажешь ты вот его задавишь по урону, вот в наглую просто, и он делает вспышку, опа, он делает вспышку, и ты его просто доигрываешь за счет своей вспышки, ты делаешь фил, почему считается э, джинкса лейтовым персонажем, почему, потому что все э, ее умения, урон, даже, даже ульта, да, вот, она зависит именно от, э, от предметов, то, что вы соберете, но сейчас мы, допустим, вот посмотри, рассмотрели вот этот вариант сборки, да, именно через... Это скорость атаки, это когда у вас нет э, Лулушки. У вас нет Лулу, вот, в данный момент нет Лулу, вам нужна скорость атаки. Вот эти три предмета дают вам скорость атаки. Три предмета. Не берите ей никогда, блин, стазис. Ну, в редких случаях, очень в редких, если у врагов есть какой-то физ или Z. Ну, вы поняли, да, то есть, ну, чтобы вас не вырезали, вот именно, тогда только берите стазис. Во всех остальных случаях ей нужно очищение, потому что это АДК. Ну, поймите правильно, АДК должен быть мобильный. Его задача максимально быстро внести урон. Ракетница, кстати, то, что было не сказано мной ранее. Дистанция, на которой ракетница начинает ускоряться. Урон, который она вносит. Сейчас мы быстренько раздамажим противников, да? нанесем им урон 35 процентов помните да там это она сейчас 30 процентов вот мы это отошли и она ускорилась и она ускорилась чем дальше ракетница находится ей нужно ускорение если вы впритык используете ульту она нанесет мало урона очень мало у нее согласно ее навыкам смотрите Противник рядом с вами получает 80%, да, то есть и вам в любом случае нужно на протяжении первой секунды полета ее скорость и урон увеличивается. Момент первой секунды. Ракета взрывается при столкновении с вражеским чемпионом, нанося ему вот это вот все. Плюс 30% от его недостающего здоровья. Но 30% это у нас второй уровень, который прокачивается на 9 левеле. Ладно, хорошо, это мы посмотрели. Заменяем ботрок. Глашатым. Глашатый дает 30% к пробиванию. Урон очень сильно повышается. Очень круто повышается урон. Но вы проседаете по скорости атаки. Но 75% крита ей нужны. Можете прям, но ну вот если вы чувствуете, что прям, знаете, если даже вас убьют. Да, вот вас убьют как бы и вам ангел ну, не поможет. Ангел берется в, в командной игре, когда вы понимаете, что э, у вас есть шанс, что ваша команда вас задефает. Если вы понимаете, что просто все висит на ваших плечах, вас ставят вот эта вот сборка, вот эта вот сборка, максимальная сборка, вот все, что и нужно по урону. Никакие другие предметы. Вот такие именно предметы. Вы выходите к противнику и накидываете урон. Что касается захила его будет более чем достаточно. Более чем достаточно. Дистанция ульта. Ульта. Двойной сорти. Хорошо, давайте мы поставим теперь вражеского чемпиона. Кого боится Джинкс? Кайса. Давайте кайсу поставим. Кайса, кстати, хорошо отыгрывает один на один против Джинксы, Она ее съедает. Особенно если у них... Нее... Небольшой перефарм, эта жопа. Джинкса просто, ну... Она молодец, но... Но она не силит ее. Не силит Кайсу, потому что Кайса в файте один на один сильнее. Только в случае, если... Конечно, <плодиспроект> что? <плодиспроект> Правильно. Вы супер-мега-герой, который сможет решить проблему. Я же тебе уровни накидывал. <плодиспроект> <плодиспроект> Я ей накидывал уровни. Походу не ей, я не походу не накидывал. Так, я накидывал ей деньги. Хорошо. Все, так, идемте в мить. Сейчас быстренько скинем КД, какой-то там 15, -й? нормально. Надо ее два раза убить, чтобы она сделала закуп, короче, и все будет окей. Замедлили, накидали, тянули улицу. Только ровно киньте, пожалуйста, не кидайте вот так, как я кинул. Вот она где-то там лежит. Вот, все, доиграли. Хорошо. Сейчас она сделает пару закупов, придет фуловая, и мы с ней подеремся. И мы с ней подеремся. Ждем ждем кайсу, потому что она должна прийти, и мы должны по ней доиграть. Мы убили башню, получили ускорение. Как видите, Джинсон откидывает очень много и быстро урона. Все, мы ее убили дважды. Сейчас она вернется с предметами. Убираем перезарядку. Бот включен. В принципе, все. Ждем. Ждем Кейсу. Можем, конечно, подождать ее на базе. Будьте здоров, спасибо. Можем подождать ее на базе. В принципе, все, она пришла. Я думаю, следующий гайд можем сделать на кольцу. Да, сделаем серию гайдов на АДК. Боже мой, краса, ты Так быстро. Кстати, вот в можно вот так вот использовать. Она умерла. Превратилась в ангел, да? И все. И вот вы доиграли. Она превращается в ангела. Вы ждете такая типа... Ага, вот здесь сейчас она появится. Кидайте. Когда какой-то у вас есть алистар, блицкранк или что-то еще. Видите, что будет хуб, кидайте под этот хук, э -по Продлевает контроль. Вот в таких случаях, видите, она сократила дистанцию, вы переключились. Что касается товаров. Не стреляйте их с ракетницы, это долго будет. Переключайтесь на пулемет. Ракетница там 130 урона, грубо говоря, да, там пулемет накидывает быстренько. Противник уходит в дистанции, накидали, кинули, доиграли. Это несложно. Противник нападает, кинули кряги, включили, накидали, доиграли. Механика Джилсы в том, что она вот так вот перемещается, бегает. Сейчас он выходит у нас с кайса. Вот. В игре один на один вы должны с пулемета нахидывать. Как только противник уходит, мы доигрываем именно с базуки. В принципе, на этом все. Что касается рун, руны, вы видели, я выбираю ей завоеватель, вампиризм, э, отхил. Да, процентовая хилочка. И понятное дело, что когда вы союзниками с э, тайный охотник, чтобы повышать передвижение, она в принципе несложная, но если вы не поймете, как на ней на самом деле вот, играть, как пере, переплевывать, пер, перекладывать полеметы и все остальное, ребят, дело не будет. Учитесь играть с первым навыком, попадать в вторым навыком. Он, кстати, потом колоссально так хорошо урон наносит, там 400-500. Это прям 20% от вражеского кора хп. Или опять же замедление, контроль. То есть вы должны это наработать. И научитесь пользоваться ультой. Потому что хорошая ульта стилит хорошие объекты. Нашор и дракон неоднократно стилил. Или когда от вас убегает пентакил ваш, ульта хорошо может в этом вам помочь. Работайте с таймингами. Учитесь правильно работать с временем. Да, когда, куда, во сколько, сколько хп и все остальное. Все, на этом, в принципе, гайд э, закончен. Вот и все. Надеюсь, вам было что-то понятно, что-то открыто. Не придумывайте велосипед, он уже был придуман. Хотя хороший велосипед иногда заменяет э, электровелосипед, да? Все, ребят, давайте до встречи. Ждите новый гайд. Я сейчас постараюсь каждый день вам записывать какие-то гайды, передавать свой опыт в таком формате видео. Все, рад был всех видеть. Подписывайтесь на канал и тому подобное. Скоро платина. Скоро платина.